Сегодня мы поговорим о том, что означает белый цвет в психологии. После просмотра короткого видео все тайное для вас станет явным. По своей природе белый цвет считается символом чистоты, света, радости и праздника. Это божественный цвет, которому символизируют нематериальный мир, духовность, ангелов, невинность, материнское начало и даже Луну. Но так повелось еще с древних времен, что во многих странах белый цвет не такой позитивный, как его описывают многие трактаты. В некоторых странах Европы, в Китае и Египте белый цвет траурных одежд, но для большей части мира это цвет торжества. Очень часто выбор белого цвета может быть связан с потерей или низким уровнем энергии о переживаниях, о скуке. Если человек длительный период выбирает только белые вещи или окружает себя только белыми предметами, это говорит о том, что у него есть желание избежать накопившихся переживаний. Также это говорит о том, что человек желает очиститься и начать жизнь с нового листа. В психологии основное качество белого цвета – это равенство. Сам по себе белый цвет беспристрастен, и он всегда ищет справедливость. Считается, что этот цвет молодой невинной невесты, которая еще не знает, что такое страсть. По сути дела, белый цвет сочетает в себе несочетаемое. Физиологические характеристики цвета говорят о том, что его использование влияет на эндокринную систему и зрительную функцию. Если смотреть на белый цвет, у человека начинают сужаться зрачки. А вот одежда белого цвета влияет на кожу, делает ее нежнее. Белый цвет чрезвычайно загадочный и неординарный. Если учитывать все традиции и значения, тогда можно смело носить одежду белого цвета и чувствовать себя в ней уверенно и гармонично. У Ботана ты списал, а Ботан канал втыкал. Подписывайся!